Говорить о большом количестве проблем, сосредоточусь на одной проблеме более подробно. Это проблема о четырех красках. Понять ее достаточно легко любому даже школьнику. Для этого достаточно взглянуть на политическую карту мира, и мы увидим, что на ней все страны раскрашены в разные цвета, так чтобы соседние страны не сливались, чтобы можно было четко различить границы стран. Но стран достаточно много, у нас красок разнообразных не так много, и поэтому некоторые страны приходится в один и тот же цвет красить. Вот более подробно можно увидеть, скажем, на политической карте, карте Европы. Вот мы видим, некоторые страны покрашены в один и тот же цвет. Возникает вопрос, сколько нам всего минимальное количество цветов необходимо, чтобы такую раскраску осуществить? На имеющейся карте или на какой-то вымышленной карте, потому что карты могут измениться. Не только политическая карта. Это, например, можно увидеть и на административной карте России, когда каждый административный округ, э, республика, край покрашен в свой цвет. Или вот внизу можете увидеть здесь э, карты часовых поясов. Тоже каждый часовой пояс покрашен в свой цвет. Так, чтобы соседние были покрашены в разные цвета. Ну вот, давайте представим, что у нас есть некий вымышленный мир, карты которой мы не знаем, границы постоянно меняются, идет непрерывная война, мы хотим заключить мир. Для этого нам нужно наконец-то политическую карту нарисовать. Ну, вымышленный мир, может быть, не такой пока технологически совершенный, количество красок у нас мало. Мы хотим понять заранее, сколько нам нужно красок, заключить мир. Пока мы пытаемся это сделать, война продолжается, границы меняются. И заранее мы точно не можем сказать, какая же у нас будет карта. Простой вариант, когда все страны объединятся, границы не будет. Поэтому в данном случае будет достаточно один цвет. Это легко понять. Если у нас есть как минимум две стороны граничащие, уже одного цвета недостаточно. Когда же достаточно два цвета? Самый простой пример, который мы знаем, это шахматная доска. Она разукрашена два цвета. А какие еще возможны? И когда это вообще можно сделать? Вот, например, в таких случаях, когда... Скажем, некая область или даже плоскость разделена прямыми, проходящими от одного края до другого. Или в общем случае прямыми или кривыми, которые вот, идут, допустим, кривая от одного конца до другой, или замкнутые кривые, но не имеющие общей границ. То есть, скажем, можно ведь провести по одной из существующих границ, а потом продолжить дальше. Вот так нельзя делать. Только когда имеются такие простые пересечения. В этом случае достаточно два цвета. Ну вот на примере прямых можно посмотреть, как, почему это достаточно. Если у нас есть изначально одна область, мы можем провести прямую, а одну из двух областей покрасим, скажем, серый цвет. Проведем вторую прямую. Она а делит тоже область на две части. Одну из частей, или верхнюю, или нижнюю, можно все цвета ниже в этой части. Перевернуть Серый сделать белый, белый серым. И уже будет раскраска такая, как надо. Соседние области покрашены в разный цвет. Ну и в общем случае, если у нас уже какой-то большой рисунок есть, мы проводим новую прямую, вот она жирно здесь обозначена. И снова выбираем, ну вот я выбрал специально с более сложный вариант, нижнюю часть, и переворачиваем все цвета. Серый на белый, белый на серый, и получаем раскраску требуемую. Таким образом, такие рассуждения, они называются рассуждения с помощью математической индукции, можно убедиться, что два цвета в таких случаях достаточно. Два цвета уже в общем случае явно недостаточно, если у нас есть три, скажем, страны, которые друг с другом попарно граничат. Страна А из Б и С граничит, а еще Б и С друг с другом граничат. Два цвета здесь явно недостаточно. Ну и в нашем мире мы видим такой пример, скажем, карты Северной Америки. Здесь недостаточно два цвета. Вот здесь страна, тут страна покрашена синим цветом, она ограничится с желтой. еще есть страна, которая с ними обеими граничит. Она вынуждена покрасить в другой цвет, в данном случае в красный. Ну и три цвета тоже недостаточно. Если у нас есть некая страна, которая окружена тремя вражескими странами, которые по парам друг другом тоже граничат, она вынуждена будет покрашена в новый четвертый цвет. Вот возникает вопрос, опять, если такой вариант, можно ли так найти такую карту, так хитро разбить на страны, что 4 тоже будет недостаточно, и надо будет взять 5 цветов. Вот эта задача, она э, достаточно давно была поставлена, про историю я еще скажу. И долгое время, несмотря на то, что она легко формулируется, в общем-то, всем понятно, долгое время не решалось. Непонятно было, как ее решить. Вот пример. Я про эту карту уже говорил: это административная карта России. Здесь области разделены Россия разделена на области округа. Здесь вот тоже есть такой вариант, где одна область окружена. Да, сейчас я вспомню, где это находится. А вот, вот, допустим, вот здесь, смотрите, здесь не так, может быть, просто заметить. Тут есть несколько вариантов. Ну, давайте, нет, давайте здесь посмотрим, здесь тоже более наглядно. Вот тут вот зеленая область, она окружена. Рядышком есть синие и красные. Они три попарно соседничают, поэтому они все в три разные цвета должны покрашены быть. Рядышком еще одна область, она граничит с синий и зеленый, поэтому вынуждены были покрасить в красный. Вот в принципе вот эту желтую можно было покрасить в синий, Мы, она э, граничит с зеленой, с красной. Потом снова красный. Так, а нет, вру. Сейчас, два, три, четыре, пять. Не в этом месте. Сейчас где-то еще был какой-то пример. А, нет, все правильно, только не в том направлении. Давайте вот, вот у нас есть э, красный, зеленый, желтый. Э, мы не хотим воспользоваться пока четвертым цветом. У нас есть еще кусочек, он граничит с зеленым-желтым, значит, мы вынуждены покрасить в красный. Следующий кусочек граничит с зеленым с красным, вынужден покрасить в желтый. Мы не хотим пока четвертым пользоваться. То есть в другом направлении, вот так надо рассуждать. Э, идем сюда. Здесь еще кусочек граничит зеленый-желтый, Вынуждены покрасить в красный. А, ну да. И здесь могли бы покрасить в желтый, и тогда все было бы хорошо. Виноват. Где-то здесь был контр пример, я его видел, сейчас я потерял. Но вот тут не видно просто, я сразу его видел, тут не видно. Вот с желтым тут граничится. Вот это можно взять как законный пример. Ну, давайте здесь остановимся, потому что здесь слишком много, я бы что-то потерял какой-то где-то был, наглядно очень. Вот здесь вот не видно, предположим, здесь тоже граница есть, да? И вот тут чередуется вокруг красного цвета синий-зеленый, синий-зеленый, синий-зеленый, а вот здесь страна, она, то есть окорок, он граничит с зеленый, синий и с красный, вынуждены покрасить в новый цвет желтый. Здесь на самом деле еще где-то были, вот тут в мелких кусках тоже есть парочку мест, где эти, можно заметить, где трех цветов недостаточно. Ну вот последний пример, потом мы перейдем уже к формальному. Картафрики Африки также три цвета недостаточно. Здесь вот мы видим раскраску в четыре цвета. Вот здесь например, вот пример, вот здесь нам легко видеть, вокруг вот, вот этой области. Мы не хотим пока воспользоваться четвертым цветом, раскрасили в три, красный, желтый и вот такой почти зеленый. Здесь мы вынуждены в красный, потому что он граничит желтым и, назовем его, зеленым цветом. Следующая область, по кругу вот так идем, она должна быть желтой, а тут мы вынуждены в синий покрасить, потому что она граничит и с красным, и с зеленым, и с желтым. Но в такой формулировке задача, на самом деле, хоть и понятна, но математически она пока не совсем может быть корректна. Чтобы ее превратить в более корректную задачу, мы перейдем к такому понятию, как графы. Для этого можно, например, сделать так. Взять у каждой области или у каждой страны некую столицу. Выделить ее в качестве точки. В графах это называется вершина. И э, те, столицы тех областей, которые граничат друг с другом, соединить. Отрезком. Такие отрезки в графах называются ребрами. Здесь вот самое примечательное, что мы можем сразу же увидеть, то, что нигде эти отрезки не пересекаются друг с другом. Но действительно, если вы, если вы проводите ребра, граничащие друг с другом областей, то вот здесь вот вы ребро никак не проведете, потому что эти области не могут граничиться, потому что другие области граничат, и они перекрывают прямой доступ. Поэтому задача сводится к следующему. У нас есть некий граф, то есть вершины соединены ребрами, причем такой, что ребра не пересекаются. Такие графы мы назовем плоские, ну или точнее данные реализации графа. И требуется раскрасить вершины в разные цвета так, чтобы соседние вершины, то есть вершины, соединенные ребром, были покрашены в разные цвета. Ну, вот эта задача непосредственно на слайде сформулирована. Достаточно ли для этого 4 цвета? Вот проблема четырех красок спрашивает. Или все-таки есть фонд, пример. Такая карта может быть найдена, что там необходимо задействовать 5 различных цветов. Давайте э, сначала разберемся с, с небольшим количеством цветов. Два цвета. Мы это уже видели, но теперь с графами посмотрим, как же выглядит задача. Задача э, здесь понятная. Есть описание когда достаточно всего лишь два цвета. Граф можно раскрасить два цвета так, чтобы соседние вершины были покрашены в разные цвета. Тогда и только тогда, когда он не содержит циклов нечетной длины. Действительно, когда у нас есть цикл, то есть последовательность вершин, соединенных ребрами, содержащие четное количество вершин, то мы можем просто чередовать, допустим, красный-зеленый, красный-зеленый, и... Проблем никаких нет. Если было бы нечетное число, вот здесь посередине еще бы одна вершина, мы бы не смогли два цвета покрасить, она, ее пришлось покрасить в третий цвет. но ну вот Часто математики так делают. Для удобства, для понимания проблемы перерисовывают графы в другом виде. Этот же граф можно перерисовать вот в таком виде. Такие графы называются двудольными. Когда... Множество вершин разбивается на два множества, на две дольки, поэтому двудольные. Так что в каждой дольке вершины ребра не соединены, но при этом соединение есть между не обязательно все возможные, между вершинами из разных долей. Здесь вот ребра мы видим, что они пересекаются, то есть, вообще говоря, он нарисован не плоским, но его можно перерисовать и в виде плоского. Такое представление просто будет мне необходимо чуть попозже. То есть, вообще говоря, мы будем рассматривать произвольные графы, где, и есть, где допускается пересечение. Но всегда будет помнить о том, что нам нужно рассматривать графы, где ребра не пересекаются. И по возможности перерисовывать их вот в таком хорошем виде. Но вот если рассмотреть сложные графы, где, очень, где мало вершин, но очень много ребер такими графами у нас будут полные графы, а именно, почему они полные? Потому что любые две вершины соединены ребром, то тут возникает сложность с такой раскраской, потому что ребер очень много, связей много. Но вот полный, и с одной вершиной мы видели, как все страны объединились, все подружились, границ нет, все замечательно, один цвет можно раскрасить. А с двумя вершинами, просто две вершины, одно ребро, понятно, что здесь два цвета надо, да? Полный граф с тремя вершинами, это просто такой треугольничек будет. Здесь ясно, что три цвета надо. Ну и вообще говоря, в полных графах, поскольку любые две вершины соединены ребром, все, ребра, все вершины приходится раскрасить в разный цвет. Любые две вершины возьмем, есть связь между ними. Поэтому нам хотелось бы понять, какая здесь ситуация. Вот, скажем, граф следующий с четырьмя вершинами, он уже не плоский, ребра пересекаются. Но его можно перерисовать. Вот, скажем, ребро, которое посередине проходит, можно перерисовать вот так вот, сбоку. И тогда они будут не пересекаться. То есть он, вообще говоря, представляет схематичное изображение некой политической карты. Вот возникает вопрос. А вот с пятью вершинами, как мы только что заметили, нужно будет для полных графов Столько цветов, столько вершин. Здесь бы пять цветов пришлось. Вот, возможно, это подходящий контрпример. Если мы можем э, изобразить на, на карте некую политическую карту, которая бы схематично в виде графа перерисовывалась вот, в полный граф, тогда это был бы контрпример. Но если мы попробуем перерисовывать ребра так, чтобы они не пересекались, у нас, вот, к сожалению, не получается. Сейчас мы разберем. Вот сначала с четырьмя вершинами, как я сказал, что можно перерисовать так, что ребра не пересекаются. И вот в частности, вот эту карту мы уже видели, пример политической карты. Три страны окружают четвертую, где четыре цвета нужно для раскраски. А с пятью, полная гра с пятью вершинами, к сожалению, в виде контр-примера не годится, поскольку есть критерий Таких э, критерий э, графов, которые можно рисовать плоскими. Э, их можно рисовать плоскими тогда и только тогда, когда они не содержат, вот. Э, я сейчас расшифрую, что я имею в виду, под графов, в каком-то смысле похожих вот, на два таких специфических графа k5 и к 33 Они имеют такое обозначение. Ну, 5 это 5 вершин. К это полные графы. То есть полные графы с n- вершинами обозначаются КН. Это означает, это означает, что в частности вот этот К5 не может быть представлен в виде политической карты. То есть 5 стран расположить так, чтобы они были э, соседние, соседи, в соответствии вот этой схеме, невозможно. Похоже, здесь имеется в виду следующее: с точностью до разбиения э, ребер на цепочку ребер. То есть если взять вот, скажем, здесь ребро 1-2 и разбить последовательно вершинами, не добавляя никаких новых ребер, а просто в цепочку превращая. Такие графы тоже не могут быть плоскими. Ну и в частности все, давайте вернемся к полным графам, начи, и, начиная с пятерки, и полный граф шестью вершинами, семью и так далее, тоже не могут быть плоскими, просто потому что они содержат в качестве подграфов э, маленький. То есть К5 содержится здесь. Вот если одну вершину удалить здесь, все ребра удалить, то как раз он здесь вот содержится. Немножко измененный Поэтому качественным качестве примера они не годятся. Но теперь мы, по крайней мере, примерно представляем, что из себя представляют плоские графы. То есть они не содержат вот таких подграфов. Ну, в частности, прокаты 3 давайте еще скажем, это э, двудольный граф, как я говорил, но вершины разбиты на две дольки, так что никакие Две вершины в одной дольке не соединены ребром. Но он еще, почему обозначается К, он еще является полным. 3,3 понятно почему, потому что две дольки. Здесь три вершины, здесь три вершины. И любая вершина из одной дольки соединяется с любой вершиной из другой дольки. Поэтому полный, люб... Все возможные соединения здесь присутствуют. То есть, случай, когда у нас достаточно мало вершин, но очень много связей, на карте резовать невозможно. это невозможно. политической карта. Ну, давайте э, немножко про историю. Первоначально эту проблему было заменчено, э, сформулировано Фрэнсисом Гутри э, в 1850 году, достаточно давно. Он, будучи еще студентом, э, изучал карты и раскрашивал э, колонии Англии. И при раскраске вот, заметил такую особенность, что есть такая... Такой вариант, когда три краски недостаточно, необходимо использовать четвертую. Но при этом он не мог найти никак вариант, когда было бы необходимо воспользоваться пятой краской. Его учитель Де Морган написал, вот есть письмо, Гамильтону. Вот кто изучал теорию графов, он знает, что есть Эйлеровые циклы, и графы, и Гамильтоны. Вот Гамильтон, как раз тот самый Гамильтон. Он ему пишет, что вот один мой студент, он имеет в виду как раз этого Гудри, спрашивает его про раскраску графов, а именно, что если вот будет у нас некая фигура, вот он здесь даже два, два раза, вот, вот она, и вот здесь тоже некая фигура, такой, что вот как на рисунке показано, так что если соседняя область покрашена в разные цвета, здесь достаточно, здесь приходится 4 цвета использовать, но больше не получается. И здесь вот он расшифровывает некоторыми рассуждениями, картинки рисует, что никак не получается. Но здесь еще он пишет, что его студент спрашивает, что известно на данный момент. Они э, поняли, что эта задача достаточно сложная, интересная, и она была опубликована в 1954 году. Эта проблема. Были множество попыток решить эту проблему. Но каждый раз они э, были ошибочные. В 1878 79 годах э, были попытки, но там были обнаружены ошибки. Но они прошли не зря. На одной из таких э, неправильных доказательств были интересные идеи, которые э, Джон Хивуд использовал, чтобы доказать, что можно достаточно 5 цветов. То есть, каждый плоский граф можно раскрасить в 5 цветов. Так как вот нам надо, чтобы соседние вершины были, в 5. были покрашены в разные цвета. В 4 не получается, но вот 5 точно достаточно. 3, недоста... 3 недостаточно, 5 достаточно. Достаточно 4, а 5 по-прежнему это осталось открытым вопросом. Решение проблемы было найдено еще спустя почти 90 лет двумя американскими математиками Хеннетом Апелем и Вольфганом Хекином. Вот их портреты. Решение этой проблемы было найден в 1976 году. И действительно положительно. Действительно достаточно четыре цвета. Но решение очень-очень сложное. Вот тут у меня есть книга. Вот она. Вот ее толщина. Это вот доказательство этой проблемы. Как вы сейчас убедились, что проблема понятна даже любому школьнику, но чтобы ее решить, вот сколько нужно написать. При этом э, очень интересный факт, что это впервые было сделано. Математическое решение сопровождалось э, использованием компьютера, а именно и они нашли, э, ну так если в двух словах, они сначала доказали, что есть некая, некий пример карт, состоящий из 1936 различных карт, которые одна в другом не содержатся. И так, что если контрпример контр не может там -то содержаться, а потом они, на, они это, пример вот этот пример проверили на компьютере. Это достаточно громоздкая 1936 карт перебор был, был проделан. Но остаток, а общий случай они, используя этот пример, уже аналитически доказали. Но поскольку это был первый случай, естественно, математическая общественность немножко возмутилась. Получается, что-то доказал человек, а что-то доказал компьютер. Но вот мы такой пример еще в предыдущей лекции слышали, когда была найден константа, и утверждалось, что долго этой константы можно проверить. Но вот... Этот случай состоялся раньше, это был первый случай. Были попытки упростить это доказательство, но каждый раз все равно, несмотря на то, что аналитическая часть упрощалась, все равно требовалось использование компьютера. И не, до сих пор невозможно избавиться, нет такого примера, нет доказательств на данный момент времени, которые бы не использовал компьютер. Все равно необходимо какое-то количество вариантов проверить на компьютере. Ну, вручную их проверить невозможно, слишком большой объем. <свят> Немножко э, про три цвета. Э, мы с вами раньше узнали про то, что есть описание графов, которые можно покрасить в, три, в два цвета. Это граф, который не содержит циклов нечетной длины. А, а есть ли описание для графов, которые можно покрасить только в три цвета? Ну вот такого, к сожалению, критерия нет. Но была попытка написать алгоритм, который бы по любому заданному графу определял достаточно ли там три цвета или нет. Но даже если ограничиться только плоскими графами, мы теперь уже выяснили, что там достаточно четыре цвета. Даже если ограничиться ими, все равно такой алгоритм был бы NP-полный. Вот проблемы PNP-полноты. Проблема P не равно NP уже звучала. Я вкратце, может быть, скажу. Значит, что такое P-класс? Это ä, класс алгоритмов, которые достаточно быстро на компьютере за полиминальное время, это значит, это P, P означает полином, достаточно быстро решаются. NP это почти ä, полиминальные, то есть они ä, почти св сводятся к быстрым алгоритмам, но но нет. то есть МП полная – это значит, она самая сложная из всех МП проблем. И на данный момент времени ее на компьютере реализовать невозможно. Так что, ну, точнее, возможно, но время затратится несознимо больше, скажем, человеческой жизни. А проблема П неравна МП как раз заключается ли можно ли вот такие сложные алгоритмы упростить. Она, эта проблема неизвестна. Но пока пока мы не знаем, p равно или не равно, это означает, что у нас нет быстрого, достаточно быстрого алгоритма, который бы проверял по заданному графу, можно ли в три цвета раскрасить или нельзя. Сделаю небольшой отступ в сторону разных сложных поверхностей. Мы пока до этого рассматривали только карты, в общем-то, на плоскости. Но ну, мы сами знаем, что наша планета не плоская, это сфера, но достаточно быстро это было замечено, что это равносильно раскраске карте на плоскости. То есть, если у вас есть планета и политическая некая карта на планете, то вы ее всегда можете развернуть в плоскую и решать проблему на плоской. А как быть с другими некими, некоторыми известными объектами? В принципе, математики изучили все достаточно популярные э, трехмерные объекты. Вот мы рассмотрим два из них. Первый – это лист Мебиуса. В общем-то, все примерно уже представляют, что это такое. Но если нет на рисунке еще можно понять. Да, вы просто берете листочек, скручиваете и склеиваете концы. Вот оказывается, на такой поверхности э, – Оптимальное количество – 6 цветов. И это было даже достаточно быстро показано, но я здесь авторов не пишу, просто это было результатом большого количества авторов. По кусочкам они это восстанавливали. Вот, в частности, здесь непосредственно приведен пример раскраски в 6 цветов. Точнее, пример… Здесь раскраска тоже присутствует. Пример разбиения листа Мебиуса на так скажем, административные округ... на области, таким образом, что пяти цветов уже недостаточно. И это пример раскраски шесть цветов здесь приведен. Ну и было доказано, что шесть всегда достаточно. Это было э, сделано еще ранее. Если же рассмотреть Тор, всем известный Бублик, то здесь ситуация еще хуже. Здесь семь цветов надо. Здесь вот приведены примеры, как нужно разбить тор на области, чтобы убедиться в том, что 6 цветов недостаточно. Здесь вот показано, как надо склеивать его, как его надо разделить на области, как склеить, чтобы получился тор. И приведена, соответственно, раскраска. 7 достаточно, 6 недостаточно. 7 всегда достаточно, тоже это было показано разными авторами. Ну и одно применение я вам покажу, где можно применить раскраску графов непосредственно на практике. Предположим, у вас есть две группы учащихся, группа А и группа Б. И у вас есть несколько предметов, вы составляете расписание и хотите, естественно, оптимальное расписание составить. Но у вас есть некоторые условия. Например, у вас есть педагог, который одновременно читает и алгебру, и геометрию. Соответственно, группе А он одновременно в одно время вы не можете поставить алгебру, геометрию. Ну, Выходя за рамки этого примера, можно еще такие условия ограничения нанести. В одной и той же аудитории невозможно, скажем, проводить. Если у вас есть один компьютерный класс, вы не можете там э, две, два занятия одновременно проводить. И вот у вас есть ряд ограничений, как вы составляете граф. Вот вы составляете э, первые группы. Один, два — 1, 2, это группы. А, а буковка К означает алгебра, Г — геометрия и история, Т — труд. Вы, соединя... Вы значит, расставили вершины и соединяете э, в том случае, когда нельзя, я подчеркиваю, нельзя их ставить одновременно. Вот нельзя одновременно алгебру и первой, и второй группе читать. Ну, это Если о школьном мы говорим, в одну аудиторию они не влезают. Алгебру с геометрией нельзя одновременно, потому что это один и тот же педагог, он не может разорваться. Нельзя одновременно первой группе и алгебру, и труд. Да? Они должны по очереди идти. И вот вы расставили ребра в тех случаях, когда нельзя. Получившийся граф вы раскрасили в разные цвета. Но в данном случае здесь цифрами обозначено. По следующему условию: Соседние вершины должны быть покрашены в разный цвет. Вот, например, вот эти вершины можно покрасить в первый. Они не соединены. Здесь во второй. 3, 4 и 4. 4 цвета достаточно, как мы знаем. Ну, правда, не всегда. Здесь э, граф, вообще говоря, неплоский. И что мы делаем? Мы берем там, где единичка, там, где единички, соответствующие им э, предметы, это первый урок. Вот тут единичка стоит. Значит, первый урок, первая группа алгебра. Вот мы здесь написали. Здесь тоже единичка. Значит, первым уроком у второй группы труд. Вот мы здесь написали труд. Цвет номер два. Вот два вершина. Они соответствуют. Значит, у первой группы труд, у второй алгебра. Вот мы написали второй урок труд алгебра. Ну и так далее. Третий цвет соответствует, значит, истории и геометрии. И четвертый цвет соответствует геометрии и истории. Вот мы составили расписание. Достаточно э, быстро и легко. Все. Спасибо.